Uh, хотелось бы пригласить руководителя тренингового отдела Международного бизнес-колледжа корпорации Фухо, мистера Лоудзефа. Здравствуйте, дорогие друзья! Uh Меня зовут Лоудзефа, я представляю Международный бизнес-колледж корпорации Фухо. Очень рад каждому из вас. Uh, рад Видеть каждого участника из разных уголков мира на нашей онлайн-трансляции. Огромное вам спасибо за то, что вы следите за работой нашего профиля. Ставите лайки, комментируйте. Спасибо. Также огромное спасибо группе переводчиков. Uh, которые тоже стараются для uh, работы вместе с вами. Uh, и спасибо всем еще раз. Итак, дорогие друзья, каждый день мы uh, с Вами с утра просыпаемся, смотрим на солнышко, да? И Внутри себя как-то uh, радуемся и считаем, что действительно жизнь хороша, и как же все круто, как же все отлично. И каждый день мы должны быть также благодарны за то, что мы здоровы, потому что здоровье действительно это нечто удивительное, это uh, нечто важное, это чудо, скажем так, да, то, что есть в нашей жизни. Это наш это самая большая потребность каждого человека быть здоровым. Жизни, Если говорить о женщинах, то женщины всегда, постоянно да, хотят оставаться красивыми, хотят оставаться в хорошей форме. они много но и э, женщины всегда э, стараются все сделать максимально для того, чтобы э, выглядеть еще лучше, прикладывают различного рода усилий, усилия, но э, не всегда эти усилия бывают оправданы. Но что же можно сделать или на что же обратить внимание, чтобы uh, девушка, женщина оставалась еще более красивой, чтобы ее фигура еще была более привлекательной. На тюшиуме, да, Люанса. И этот секрет это яичники. Uh, и яичники ⁇ это тот uh, орган, uh, который помогает женщине поддерживать, который помогает женщине сохранять, uh, в принципе, здоровое состояние организма и красоту. Uh, ну, наверняка, uh, вы не видели, как вообще, что из себя представляют эти яичники, как они выглядят, на что похожи. Ты а, на самом деле, как мы уже сказали выше, это невероятно важный, важная часть, важная составляющая женского организма. В особенности, если мы говорим о репродуктивной системе женщины. На что же похожи яичники? По своему размеру они напоминают грецкий орех. <говорот> uh, яичников два у женщины, соответственно один слева, один справа. <говорот> И когда вы встречаете какую-то женщину, когда вы встречаете девушку, вы да, смотрите, uh, она красивая, у нее хороший цвет лица, хорошая фигура, хорошее самочувствие. Это, собственно, также признаки того, что у нее с речниками все хорошо. И иногда бывает, да, вот посмотришь на женщину, ну так она круто выглядит, ну прям слегка завидую что ли, и самой тоже хочется выглядеть точно так же. На самом деле. Uh, здесь важно завидовать именно внутренней ее составляющей, ее внутреннему здоровью и здоровью uh, ее яичников. Давайте мы сейчас с вами обсудим, в чем же заключается функционал яичников да? uh, и каким образом они uh, служат и работают нашему организму. Но первым делом, что, о чем мы здесь можем сказать, да, это о репродуктивной системе и о ну, репродуктивной функции. Ну, гейхоя, шу, гинтен, а и, синтен, и соответственно, да, в яичниках есть так называемые фолликулы, из которых выходят уже созревшие яйцеклетки, которые готовы к оплодотворению, встрече с сперматозоидами да, и рождению уже новой жизни. Uh, и, соответственно, у мужчин uh, сперматозоиды, скажем так, возрождаются uh, очень часто, их очень много. У женщины, uh, если мы говорим о яйцеклетках, то uh, uh, здесь ситуация несколько uh, иная. 这个卵巢呀，它很有特点，就这个月是左边的卵巢分泌，那么下个月就是右边的卵巢分泌卵子了。呃，и соответственно，呃，е если мы говорим о выработке яйцеклеток, о выделении яйцеклеток，啊，呃，就是一个对吧？一个卵子，呃，对吧？就是这个月是这边，下个月就是另外一边分泌一个。 Соответственно, выделение вот этих яйцеклеток идет э, в количестве одной, и в одном месяце э, происходит выделение из одного яичника, в следующем месяце из другого, то есть сперва, например, из левого, в следующем месяце из справа, и так далее. Ну, если то, Женщинам, конечно же, очень важно 呃, поддерживать здоровье яичников 呃, для 呃, того, 呃, чтобы 呃, забеременеть, выносить ребенка. 那么, 暖子的第二个作品, 呃, Итак, первая функция была репродуктивная, и следующая функция ⁇ это функция 呃, гормональная. А и и Uh, и uh, здесь, соответственно, uh, в женском организме вырабатываются uh, такие гормоны, как эстрогены. Uh uh, и uh, именно uh, вот эта вот гормональная функция, она помогает uh, женщине поддерживать uh, ее uh, вот, так называемую жен женственную такую оболочку, uh, женственное uh, телосложение. 那比如说, 呃, плюс также 呃, помогает 呃, поддерживать, 呃, скажем так, хорошее состояние, то есть хорошую работу организма, да, включая вот, менструации. И соответственно, 呃, также именно вот эта вот гормональная функция она помогает поддерживать в хорошем состоянии грудь, грудь женщины, то есть молочные железы. Плюс от этой гормональной функции яичников также еще зависит то, каким образом в женском организме будет распределяться, будут распределяться жировые отложения. Uh, то есть uh, тогда, когда у женщины проблемы с яичниками, uh, то uh, вот, эти, вот этот самый жир эти жировые отложения Uh, они uh, могут в хаотичном порядке распределяться по разным частям тела. То есть это не будет равномерное распределение. Body, uh uh, вот если, например, говорить о, о том моменте, когда женщина уже да, более уважаемого возраста, назовем так, да, несколько старше, то мы часто бывает, замечаем, что uh, женщина склонны к полноте. ,啊 啊, но, конечно же, это 呃, напрямую 嗯, зависит, 呃, вернее, также одна из причин этому является 啊, непосредственно функционирование яичников. ,啊 啊, как мы видим, функции яичников необычайно важны. 但是他有非常的脆弱. Uh, но, вместе с тем, uh, яичники – это очень хрупная, э, хрупкая составляющая женского организма. No И очень часто вот, женщины э, да, с каким-то быстрым ритмом, быстрым темпом жизни бывает, не замечают, не следят за своим режимом дня. Он, он, он, он, он, он. И, соответственно, да, это может негативно повлиять на э, яичники. А также э, вот, случается часто следующая ситуация, когда э, буквально несколько месяцев, например, подряд женщина ночью не спит, а э, бодрствует, хотя а это неправильно, и это тоже вред для яичников. И женщины, да, в особенности говоря сейчас о современном мире, всегда куда-то спешат, у них невероятно быстрый темп жизни, у них невероятно большая нагрузка они сталкиваются с различными стрессовыми, в результате чего тоже э, пагубно это воздействует на яичники. И необходимо их поддерживать в хорошем состоянии. А, яичники являются, условно говоря, диспетчером молодости в женском организме. Uh, потому что вот, красота женщины находится, располагается uh, в яичниках. Uh То есть это можно сказать источник женской красоты. Да? Uh, в теле женщины располагается uh, более чем 400 uh, мест, да, где находятся uh, рецепторы эстрогенов. 这些受体呢？它主要这些受体啊，它主要分布在我们的子宫啊、阴道还有乳房上面。И рецепторы эстрогена по большей степени располагаются в молке, во влагалище, в молочных железах груди.那比如说，在我们的皮肤啊、尿道啊、骨骼上面呢，也有这些受体。 Uh, также uh, эти рецепторы uh, распространяются еще на коже, uh, в уретре, uh, в костях. <говорот> <говорот> uh, и uh, рецепторы, да, в тех местах, где они находятся, в часть тела, где они находятся, они дают возможность этим частям тела быть еще более активными. 那么, Когда же 呃, происходит процесс созревания самих яичников? Если говорить о возрасте, то это где-то к 20 годам. 25岁啊, И в периоде времени, в да, возрасте от 20 до 25 лет, 呃, вот функционирование яичников находится на самом таком пиковом месте, да, так скажем так, на вершине своего функционирования. И именно в этот отрезок времени, с 20 до 25 лет, если мы посмотрим на молодую девушку, у нее очень красивый цвет кожи, у нее очень красивая фигура, и она в принципе, как, такое ощущение, будто бы она пышет здоровьем, да, вот настолько хорошо выглядит. И даже вот такие ситуации, да, например, пусть эта молодая девушка даже не умоется, да, и, не, например, не накрасится, она все равно будет оставаться красивой и привлекательной. Даже в таком 很遗憾的是, Но в после случае? Но вот этот самый uh, Но в яичников uh, идет uh, мало в каком случае? Но Но в каком случае? Но и uh, процесс увядания уже после 35 лет он uh, значительно ускоряется. Где-то к 49 годам примерно, да, uh, uh, яичники, uh, они, во-первых, уменьшаются в размере и они уже атрофируются. То есть они uh, представляют совершенно... 呃, другой вид, нежели это было раньше. 我想要举一个例子. Давайте здесь приведем пример. Вот чтобы вам было понятнее, давайте наглядно объясним следующее. Да? А, когда яичники вот в период, когда они в самом таком пиковом, активном, хорошем состоянии, да, они э, напоминают э, маленькие вот эти вот виноградинки, именно э, сейчас расскажем по каким проявлениям. То есть, что имеется в виду? Мы имеем в виду внешние признаки какие, да? э, они округленные, да? они э, гладенькие, э, блестящие э, и э, такие. Ну как вот да, смотришь на, на свежий виноград, он такой сочный. И вот в этот отрезок времени опять-таки да, на пике своего функционирования э, яичников я имею в виду да, каким образом выглядит женщина, да, у нее такая мягкая красивая кожа, она очень нежная. Плюс фигура, uh, uh, да, в этот момент времени, вот этот резок времени, она такая более uh, точенная, да, собственно, вот в тех местах, где, uh, да, она должна быть, скажем так, более заужена, например, вот талия, да, она там заужена, там, где должно быть uh, побольше в объемах, там и будет побольше, да? uh, если мы говорим о груди, то она тоже такая пышная, упругая. Uh, плюс, uh, да, если мы говорим о uh, жизни вот, в браке, отношениями uh, между мужчиной и женщиной, то uh, здесь женщина чувствует себя очень комфортно. 那么，在她的身上啊，我们看着会充满着年轻、运动、健康的这种活力。Yeah, ah, действительно, женщина выглядит очень такой наполненной да жизненными энер жизненной энергией, да, вот она пушист здоровьем. 那么，到了二十五岁之后啊，甚至到了三十五岁、到了四十岁，卵巢逐渐的衰老。 После 25 лет, мы уже сказали, идет, э, начат, э, идет увядание яичников, и э, с 35 до 40 примерно э, процесс увядания ускоряется. И э, тут э, наши виноградинки уже становятся не совсем того вида, как... Которые они имели uh, раньше. То есть это уже что-то похоже на более высохший виноград, uh, поверхность уже такая будет более бугристая, да, то есть с выпуклостями, с вогнутостями, уже не будет того былого блеска, уже не будет былого цвета. Вот, например, вы идете в супермаркет, хотите купить э, виноград, и вот увидели э, вот такой виноград, да, потому что вот он какой-то без блеска, какой-то тусклый, э, ну бывают такие, да, не свежий, скажем так, виноград. И вот точно так же, да, вот в принципе по внешним проявлениям и напоминает яичники в этот отрезок времени. 那么这时候在女人的身上表现是什么呢？就是皱纹增多，啊，皮肤变得松弛。 и uh, каким же образом это сказывается на, внешнем, uh, uh, на внешней красоте женщины? Ну, uh, это отражается в появлении uh, морщин, в uh, появлении уже какой-то рыхлой, дряблой кожи грудь, да, уже в этот резок времени, она начинает как бы потихонечку да, опускаться, а, плюс а, мы замечаем, что начинают появляться какие-то жировые отложения, и а, в принципе а, тело оно а, а, теряет былую форму. мы и уже после 49 лет организм женщины потихонечку готовится да, к процессу старения, скажем так, яичники готовятся к процессу старения, и тут uh, эти самые яичники уже uh, напоминают изюм. Наверное, вы все видели изюм, вы знаете, да, что на он из себя представляет. Он, во-первых, э, у него значительно отличается да, от, свежего, э, от свежего винограда. А плюс внешний вид у изюма такой сморщенный, э, да, вот как будто бы действительно атрофированная какая-то виноградинка. Ну, в этот отрезок времени, какие, с какими проявлениями в своем организме, в своем состоянии сталкивается женщина, она становится больше Нервная, она становится более раздраженной, у нее начинает, могут начинаться проблемы со сном, бессонница, либо же большое количество сновидений. Плюс она может испытывать сухость во влагалище, может сталкиваться с различными проблемами именно гинекологического характера. Плюс она может сталкиваться с болевыми, какими-то дискомфортными ощущениями области поясницы, по спине, она может быть И давайте вот еще раз вспомним, как мы рассказывали, да, в 25 лет это личинки, это такие uh, виноградинки, да, свеженькие. Ну, лет, uh, Если вот возраст 35 до 10, то uh, это уже такие полежавшие, да, залежавшиеся виноградинки вот а уже после 50 лет это уже изюм это вот то каким образом мы хотели вам по простому рассказать что из себя представляют яичники и что бывает в том или ином отрезке времени когда происходит снижение функции яичников, могут появляться следующие ситуации. Вот первое. Первое, это могут быть проблемы, связанные с пищеварительной системой женщины. Плюс uh, uh, женщина может столкнуться да, с проблемами с костной системой, uh, даже, uh, также с проблемами uh, кровеносных сосудов сердца, головного мозга. Плюс uh, uh, проблемы гинекологического характера. Тоже uh, и uh, вот таким вот образом вы видите, да, что в период увядания яичников и снижения их функций с чем может столкнуться женщина? Очень важно, конечно же, начиная еще с молодого возраста, поддерживать состояние своего организма и яичников. Каким же образом традиционно китайская медицина рассматривает яичники? Сейчас мы а, более детально поговорим, как она рассматривает, в чем причина а, раннего увядания яичников. Ну вот, а, у, если говорить о а, волосах, то они могут быть более такими сухими, волосы могут даже выпадать плюс, в традиционной китайской медицине считают, что раннее увядание яичников может быть связано еще с застоем в печени, застойными явлениями в печени. Uh, и вот в особенности, если мы говорим о тех людях, которые, знаете, любят нервничать, психовать, вот такие люди, они ,呃, также, ,呃, женщины, да, скажем так, более подвержены раннему увяданию яичников, то есть снижению функций яичников. Uh, также... Те uh, люди, у которых uh, есть снижение функции селезенки, тоже, а более подвержены uh, раннему увяданию яичников. Ну, no, конечно же, у вас сейчас в голове возникает знак вопроса, а каким же образом поддерживать работу яичников? Здесь обратим внимание на следующее. Первое, конечно же, что очень важное, uh, это uh, питание. Да? То есть это должно быть рациональное, сбалансированное питание. В этом питании мы должны Необходимо обращать uh, внимание на uh, uh, белок и uh, употреблять белковые продукты. Например, мы можем есть ну вот, например, да, мы можем употреблять молоко, а, там, например, говядину. То есть включать в свой рацион белковые продукты. Не 嗯, дальше, что еще необходимо, это чтобы ваше питание было разнообразным. то есть то есть, чтобы это была и пища животного происхождения, и также пища растительного происхождения, да, там, в виде овощей, фруктов а, и так далее. Uh Плюс о, следующее, также, на что необходимо обратить внимание на период менструации, а именно то, что в период менструации а, нельзя употреблять холодное, то есть пить холодное, есть холодное, плюс данный отрезок времени рекомендуется воздержаться от каких-то слишком активных видов спорта плюс в этот трезок времени рекомендуется воздержаться от половой жизни чтобы uh, не повредить, uh, не усугубить работу яичников 嗯, Следующее, на что важно обратить внимание Нельзя, 嗯, скажем так, начинать половую жизнь со слишком раннего возраста Uh, и uh, когда уже мы, скажем так, ну, uh, девушка да, вступила в половую жизнь, то um, она тоже должна быть, скажем так, гармоничной и сбалансированной uh, в ее жизни. Uh uh uh uh, на что нужно обратить внимание, чтобы не было слишком большого избытка. Да? Uh, um, половой активности, но при этом также слишком долгие воздержания от половой жизни тоже могут uh, навредить. Uh, важно обратить внимание на наши жизненные привычки. То uh есть не забывайте да, о uh, правилах гигиены, следить за своей гигиеной, не забывать мыться, обращать внимание на свои половые органы. То есть мыться да, для того, чтобы избегать различного рода инфекций и так далее. Также очень важно а, не забывать о своем иммунитете, о укреплении своего иммунитета. Uh -huh. uh, также uh, важно обратить внимание на следующий момент. Нельзя uh, злоупотреблять uh, гормоносодержащими препаратами. То есть когда мы слишком много, да, uh скажем так употребляем этих гормональных препаратов ну, злоупотребляем гормональными препаратами это ä, может привести к м, сбою гормонального уровня в организме поэтому еще раз нельзя злоупотреблять ä, препаратами лекарствами которые ä, имеют ä, гормоны то есть гормоносодержащими препаратами Плюс, мы, чем мы можем пользоваться, да, какую продукцию корпорации Фухому мы можем использовать, тампоны Гуи Фей, Женчужно-Принцессы, которые помогают да ,呃 ,呃, в этом процессе, помогают уменьшить какие-то неприятные состояния со стороны гинекологического здоровья женщины. Этот продукт полюбился же по всему миру, и э, огромное количество э, женщин его используют. Uh, uh -huh. uh, помогает uh, собственно, uh, наладить да, внутреннюю среду uh, женского организма, 这个呢，大家可以坚持连续的使用，它会让你收获到意想不到的效果。呃， не нужно, скажем так, изнутри почистить организм, но очень важно, да, также линсиус и он плюва. 对对对。Тиншан, Тиншан и он. 对的。но важно очень регулярно использовать этот продукт, применять его. 那么还有一个就是在月经期间呢，我们要用啊咱们的卫生巾。 Плюс uh, во время менструации uh, вы можете использовать uh, прокладки корпорации FOHO. Uh, есть uh, также, вот, если говорить о прокладках, да, вот есть специальные для, uh, менстру, для периода менструации, есть те, которые uh, ежедневки, мы их называем, да, для каждодневного использования и применения. Ну, это первым делом помогает оберегать состояние ,呃, наших ,呃, яичников ,呃, и ,呃, также ,呃, помогает предотвратить да, какие-то неприятные состояния с точки гинекологического здоровья женщины. 呃, плюс рекомендуется принимать Эликсир uh, феникс Потому что эликсир феникс помогает uh, Первое, это укрепить иммунитет А uh, второе, это uh, воздействовать на состояние яичников Чтобы они uh, лучше функционировали uh, so, uh, uh, Еще один продукт, о котором uh, хотелось бы упомянуть Это кальций хайзалгай 嗯,对,还有一个非常好的方法,我教给大家 Есть 还有一个非常好的方法, еще один очень хороший способ, я сейчас вам о нем расскажу 那就是,我们可以使用经测通三电源的探头进行我们卵巢的保养 Здесь речь идет об использовании ультразвуковой насадки которая идет биоэнергомассажеру FUHO 3.0, uh, uh, и использование ультразвуковой насадки тоже благоприятно воздействует на функционирование яичников. 嗯, 那个探头呢, 它会使你, 这个, 经过呀, Плюс добавок ко всему еще помогает наши меридианы делать проходивные. Плюс помогает, поможет локально воздействовать на циркуляцию крови в тех или иных участках тела для того, чтобы ее улучшить. Действительно, для поддержания здоровья яичников это очень... 啊, хорошая вещь и неважно собственно о каком возрасте женщины мы говорим да так или иначе необходимо поддерживать состояние яичников вот и мы можем прибегать опять к использованию ультразвуковой насадки Uh, для чего uh, нам важно следить за состоянием яичников да, чтобы uh, яичники из изюма стали свежими спелыми виноградинками um, конечно же всем нам хотелось бы именно да, чтобы наши яичники uh, да, были в таком состоянии Итак, друзья, давайте мы еще раз с вами запомним, что для женского здоровья, для женской красоты а, функционирование яичников – это а, невероятно важно. Если мы начнем ухаживать, заботиться за яичниками, еще начиная с молодого возраста, да, то наша кожа, Uh, uh, наше тело, наше внешнее вот, да, оболочка, внешнее состояние uh, также будет еще лучше и лучше. Uh, you, После 25 uh, лет, uh, да, когда um, в этот резок времени уже можно uh, применять эликсир феникс, использовать биоэнергомассажер, да, для того, чтобы uh, улучшить свое состояние. Плюс не забывайте использовать прокладки, ежедневные uh, прокладки, да, и прокладки, uh, которые используются в период менструации. И мы желаем, чтобы вы всегда оставались здоровыми, красивыми, чтобы ваши яичники хорошо функционировали и также были здоровыми.